ТикТок тестирует новую функцию, которая позволяет авторам роликов отмечать профили других пользователей в своих видео. Этот инструмент дополняет опцию упоминания в описании роликов и помогает повысить вовлеченность. Возможность отмечать пользователей в роликах позволяет брендам связываться с авторами и профилями, которые могут помочь в продвижении. Предупреждать творческих партнеров о последних загруженных видео в аккаунт. Отвечать на вопросы аудитории о бренде и товарах. Можно собрать вопросы, которые были заданы в ТикТок, записать видео-ответы на них и упомянуть авторов вопроса в ролике, чтобы они не пропустили видео. Также TikTok дал возможность некоторым пользователям отобразить категорию бизнеса в профиле. Новая функция регистрации бизнеса» — это не то же самое, что «Верификация бизнеса». При прохождении регистрации бизнеса профиль не маркируется синей галочкой. Чтобы пройти регистрацию бизнеса в TikTok, нужно ввести данные компании. Название, адрес, телефон, веб-сайт и так далее. После регистрации становится доступна опция Отобразить категорию в профиле. Также TikTok сообщает, что опция регистрация бизнеса открывает компаниям ранний доступ к тестированию новых функций для бизнеса. Новая платформа TikTok Creative Exchange позволяет рекламодателям найти подходящего партнера для создания рекламного контента. В рамках единой платформы рекламодатель может выбрать подходящего партнера, обсудить бриф и заключить договор оставить отзыв на исполнителя, запустить рекламную кампанию, отслеживать ее результаты. А Instagram снял ограничение в 10 тысяч подписчиков для добавления ссылок на внешние ресурсы в Stories. Теперь это доступно всем пользователям. Чтобы добавить ссылку в Stories, нужно создать или загрузить контент для Stories, нажать кнопку «Стикер» вверху экрана, выбрать стикер «Ссылка», настроить отображение ссылки. Также Instagram добавил возможность изменять цвет и текст стикеров с внешними ссылками в сторис. Чтобы изменить отображаемый текст ссылки, нужно нажать на кнопку «Стикер» вверху экрана, выбрать иконку со ссылкой, в настройках указать URL ссылки, добавить соответствующий текст в нужное поле. Добавленный текст будет показываться на стикере вместо урла. Чтобы изменить цвет ссылки, нужно несколько раз кликнуть на стикер. Пользователям доступно три цвета – синий и черный на белом фоне, а также белый на сером фоне.